Орехова, ребята, кто из Большого Орехова смотрит мне, ставьте лайки Бузине привет с этим Да, Леня да. да, заедем в гости к нему Заедем? Это я только сейчас узнаю об этом Сейчас небольшую полянку организовали перед рыбалкой Короче, сели Ну, как бы, за знакомство Познакомились там с братом с Вот, Ну и за приезд, как говорится, немножко отметили Готовим уже с Настей я уже тут лесочку новенькую поставил буду ловить на новые мормышки не знаю куда там их деле а, вот смотрите какие ребят тему купил не знаю будет ли клевать завтра не будет на них завтра попробуем на них сейчас я короче нацеплю наверное, вот такую блесеньку попробую завтра что будет пашка тут свои снасти готовится сегодня ребята буду спать на лежанке вот такая русская печка Такая русская печка, ребята. Вот. Вот так. Вон там я буду лежать. Короче, это. Ты... Смотрите, какая печка. Вот. Ладненько, ребята. Встретимся а уже будет, завтра будет. на водоеме. И там уже поговорим. да? Фух. Доброе утро, ребята. Встали. Леня сегодня всех разбудил. далее Да, да, вот, будет тут. Всех будет. Все уже чайничек вон, ребята поставили Все, сегодня, короче Спал на этой печке, вообще-вообще Классно, ребят Спина прошла моя Так, чайничек закипает Все хорошо Все, ребята, мы сейчас собираемся Сейчас пьем чай, короче И собираемся на рыбалку Да Вот, не знаю, кто у нас Сегодня первый обрыбится Я думаю, что Андрей Сергеевич а. Пан Леонид говорит, что он сам главный рыбак. Но вот на него посмотрите и поймете, что.. <смех> он на себя посмотрел. <смех> что главный рыбак все-таки, Андрей Сергеевич. Так, ладненько, ребят, давайте не выключайтесь, не переключайтесь. Встретимся на водоеме. Будем там уже снимать. Что будет, что будет, то будем показывать. Все, ребятушки, не переключаемся. Так, ну что, ребятушки, собрались. Пан Леонид. Как? Представьте зрителям, как Володя, Володя. Как, президент. как президент Владимир Владимирович, Пашка он собрался, все собираемся, да, все попробуем понимает. на новой технике двинуть сегодня на рыбалку, все будем снимать там кадры. парни там вообще улетели Ребятушки, подъехали мы на озеро. Как озеро называется, блядь? Сетное. да? Там рыбаки уже ловят, не знаю. Пробурили первую луночку, пока поклевок нету. Сейчас немножко согреемся по ранидам. Натурпродуктом. Натурпродуктом. да. Ну, ребятушки, за вас, за нас и за нас. Ну давай, пам ⁇ ни, твое здоровье. Лишь бы стопка карту не примеру. <с> же железные, ребят. Тоже смотри-ка, нифига, у что даже Трава клюёт. Трава клюёт, Паша что-то Трава клюет у Паша. Хороша чертовка. Ну, забить не будешь. Такой у нас, кстати, сегодня мототехника. Как называется мототехника? Бурлак. Бурлак. Угу. Стоимость этой техники да? 130 тысяч. 130 тысяч. с Это... реверсом, тормозами, электрозапуском. Угу. А сколько лошадей? 15 15 лошадей, да? Ну сегодня первый выезд у него на лед был. Да. Официальный. Сегодня надо обмыть это дело. Так, ладно, что, время не будем терять, будем хотя бы поставим десяточек жерлиц, проверить. Хотя бы десяточек закинуть. у мне лунки бурят, а я буду вставляться. Не знаю. Вообще водоем не знаю, короче, как где-то что ловить. Просто приехали от балды, грубо говоря. Первый раз на этом водоеме Ну, проверим, что Если щука в этом месте есть, она обязательно, конечно, клюнет на эти железя. Но если ее в этом месте нет, то, конечно... Так, ну первое, что установлено, сейчас все остальные пройдемся, установим. Это Может быть, да. Паша, да, Паша на эту лесну ничего не поймает. Я сейчас вот поймаю, а? если тут рыба есть, я поймаю. Паша не поймает ничего. Что поймал? Кушка? Загар? Я же знаю, на моей жерлице, если в Москве клюет, ребятушки, тут-то уж куда же, не будет плевать. Ёпки. Вот она, ребята, первая рыба. Вот Я тебе, вам говорю, прямо вот 10 минут даже не прошло. Пошел один флажок, смотрите, и сразу же сработка на втором. Мы сколько поставили? Раз, два, три, четыре. Это пятая жерлица, ребят. Пятая жерлица. Так, выставляемся. Глубина, короче, всего полтора метра, наверное. Раз, два, три. Я еще не поверил, думал, может, ветром сдуло, флажок загорелся. Я вот только вот две минуты назад, короче, это смотрел. Так, понятно, по новой. Руки трясутся, в шоке. Раз, два, три. А рыба есть, по -любому, да, да рыба есть, по-любому, да. Я тут -то в первую тоже почувствовал, но я ее слишком рано начал дергать. Ну да. Пан Леонид, пойдем по стопочке. Я где-то около десятка поставил, десяточек журлистного поставил. Ждем поклевки, пока два загара, одна реализация. Сейчас с Павлианидом немножко омолодимся. Да, Павлианид, омолодимся немножко? А? Омолодимся, говорю, немножко. Да. Ты что, хоть на улице что-нибудь? Ну, а где он? Большой. Мелкий, да? Сейчас Окса, да. на мотыля ловил или что на мотыляло ее так я тут жертву оставляю я хочу туда еще пойти попробовать сейчас пашет на, на полчаса точно начался долго ставит Блин, мне понравилось только пошел бум бам значит она еще будет до вечера еще по-любому загары будет есть она есть она будет она Сейчас мы еще немножко разбурились чтобы О, да. О, Сейчас обмолодимся ребятушки немножко Тут же, а что ты полез то? Сало а -а. Ты фитку можешь чуть -чуть. Можешь? Да не у меня он там есть. Нет. Хорошая техника. Да. Надо ее сейчас. Мы сейчас ее немножко обмоем, ребятки. А Нету. Ну давай Разговор окончен, да? за рыбалку. Ага, за неё самую. М -м -м. А, зубы сходят. <свы> Хотел <свы> попить. <свы> Все, замерзла <свы> Полностью. Фиком. Оставишь ну, на глоточек. Полбанки. И полбанки замерзло за полчаса. Хотя минус 8. Это, думаю, куда вот туда подарить попробовать. Вообще поставить -то купить. Ну, и набору. так вот. вот, вот, вот, вот, вот Если тут щуку поймали, где-то. Ну как вот ну, дороги, да? Вот? Ну да. Питок вот так, еще поставить. Да, пять, да. пять дырок сделаем. Я, не будет. я вот так вот нас просто делаю туда. Ну да. О, да. да. Что, а, вот так. Последний. Ребята, вот покопили, сразу загарчик. А! Паш! Загар! Паша сейчас двоим двойным усердием будет ставить. И володь поймал, нифига себе. А ты на ч Володь поймал? На мормышку поймал? Нифига себе. Да тут щуки, мне кажется, знаешь сколько? Ой, сегодня ребята, наверное, побегают. Интересно, интересно Парка там что-то с одной жерлицей, до сих пор разобраться не может Это О чем говорит, что жерлица надо подготавливать ну, Давай вот ты, подсекай, посмотри крупная щука есть такая шибанула наверное вот такой же как он с лунки вытащил да, да, да. не размотала ничего ну посмотри размотал много а, размотала много да там метров все глубина а, живой так, ребятушки, опять очередной загар. Опять на самом это. На ней уже был загар, на этой залез. Хорошо. Ну, могу понять. О, Мы там за... и Сейчас пойдем на следующую. Да? Опять загар. Вот трещит, ни хрена себе. О, не хочет идти. Ну, я думаю, флюорокарбон выдержит. О! О! О! А! Кидай, пошли на следующую. Проверять. Вот следующая, видишь, загорелась. Прямо, когда ты тащил, следующая загорелась. Зачем эта удочка нужна? Не понимаю, ребята. А, у Паши, пойдем, Пашу подснимем. Пускай там она все равно вымотает. Паш, пока не дергает, пускай вымотает, вымотает, пускай. Не дергает. Все. Поздно. Рано ты. Надо было, чтобы она заглотила. Да какое давно она при нас загорелась. Мы шли сюда, она еще у тебя стояла. ваша первый раз просто на рыбалку, он понимает, смысл. что рыба переворачивает сначала рыбку, потом перешел а он ее сразу дергает. Это я даже еще на ну десяток может, выставил, дай бог, да? Интересно. тут была, кстати, сработка. на это была. Ну, таски я тогда пойду, вот. Есть там Не, пусто. Ну, Бросила. Вымотала Вым, хорошо. Нифига себе вымотала. Смотри, сколько вымотала. Угу. Нифига себе вымотала. <laughs> сколько лески вымотала. Я в шоке, ребята, опять загад. Две минуты прошло ровно, ровно две минуты где-то прошло, опять загад. ушла ушла да бляхалши да прямо здесь вот ушла так значит где нот надо же в цап взять чуть-чуть надо было ждать. подождать да я же не видел когда она начала а он на той горел сейчас на этой загорелся видишь мелкая щука бахает а, не пошла это второй раз да напор... оба <сих> московские жерлицы работают Я, короче, у Паши забираю живца. Он что, четыре железа, прикинь, поставил шестая. за все время. У нас уже 4 поклевка. Какой? Пятая поклевка уже. Шестая. Шестая, А он еще 4 железа поставил. Мы сейчас весь клев за него пропустим. У меня там голый стоит, тут голый стоит. Уже третий голый стоит. Павлик, нам надо живца. У нас уже третий Основной, да. Или? Такая же мне глумяна Метр всего. Испода льда. Бери живца, нам заряжать, у нас уже все пустое. Уже все, что поставлю, жалются на каждую поплевку Так, он ты этих два берешь, да? Да. Всё, Значит, живой, поставишь его, да? Да, поставлю, а то Это пойду туда на дальнюю поставлю. А? Ага. Пойду я тут поставлю, блядь. Он, Владимир, орыбился, опять щуку бахнул, что ли? О, нормальная щука, на мормышку, что ли? Обалдеть, а если балансиром попробовать. Как ты все Горячится, что-то пыхнет. все, понял, ни одного звука не воспроизводил.